Приветствую тебя, мой друг. Меня зовут Екатерина Лотникова. Я бриллиантовый директор компании Арифлейм. И если ты смотришь это видео, значит у тебя на данный момент активный номер в Арифлейм. И это значит, что за ближайшие 6 недель ты можешь стать миллионером. Вообще не шутка. Компания Арифлейм запустила такую акцию, такую, где миллионером может стать любой. Гарантированные подарки Розыгрыши денег даже миллионов. Компания в это вкладывает 1 миллиард рублей. Если этого не хватит, она вложит еще. Ну что, заинтриговала? Хочешь подробнее? Досмотри да это видео до конца. И ты узнаешь все в мелочах. Итак, как я уже говорила, компания Арифлейм впервые в истории за 50 лет запускает такую акцию. Мы сами в шоке. Миллиард рублей, я не оговорилась, миллиард рублей компания вкладывает в эту акцию, то есть денег и подарков хватит всем. В чем суть этой акции? Ты приглашаешь одного друга, как ему что сказать, как его пригласить, как его зарегистрировать, твой менеджер тебя научит. Приглашаешь друга и он делает заказ на 2000 рублей. Приглашаешь, это значит открываешь ему личный кабинет, а он из личного кабинета делает заказ на 2000 рублей себе, любимому, себе и своей семье. Wellness, Novage, Ariflame, неважно что, на 2000 рублей. Сделав заказ на 2000 рублей, прямо в заказе, прямо в заказе, он получает туалетную воду стоимостью 1000 рублей совершенно бесплатно. Смотри, делает заказ на 2, а получает продукции на 3. Твоему другу это выгодно. Но это выгодно и тебе, потому что за заказ друга на 2000 рублей, который, да, ты получаешь, ты получаешь гарантированный, то есть друг туалетную воду, а ты гарантированный подарок получаешь стоимостью 3000 или 4000 рублей. То есть подарки от 2500 до 4000, там 5 разных наборов, какой ты получишь, я не знаю, но ты, я знаю, что это получишь гарантированно. И, Надеюсь, ты сейчас меня хорошо расслышал, расслышала. Это уникальный шанс. Выгодно и другу, выгодно и тебе. Но это еще не все. Да, я знаю, что твоему другу никогда не делалось такое предложение, и желающих будет много. Да, я знаю, что на одном человеке это не закончится, потому что ты за каждого, вот пригласишь 6 человек, за шесть человек будешь получать гарантированные призы стоимостью от двух до четырех тысяч рублей. Но из-за каждого такого друга, который сделал заказ на две получил туалетную воду, ты будешь принимать участие в розыгрыше. Денег. Разыгрываться будет 10 тысяч рублей, разыгрываться будет 50 тысяч рублей, разыгрываться будет 100 тысяч рублей. 25 человек каждую неделю будут выигрывать деньги за то, что своим друзьям помогли сделать заказ на 50 бонус-баллов. Это на 2 тысячи рублей помогли им получить туалетную воду. То есть и подарок твой друг получает, и ты гарантированный подарок получаешь. И ты принимаешь участие в розыгрыше. Сколько друзей, столько лотерейных билетиков. Я специально вот эти денежки принесла, чтобы можно было визуализировать. Так всегда легче. Ну, мне легче, я надеюсь, себе тоже. Я не знаю, сколько ты зарабатываешь. Ну, наверное, 10 тысяч рублей в твоем кошельке. Вот Я специально разными купюрами взяла, как у нас обычно в кошельках лежит. Да? Я думаю, хорошо будут смотреться. и Купишь себе что-нибудь обязательно. Посмотри на 50 тысяч рублей. Вот выиграешь ты 50 тысяч рублей. Уже пачка побольше, да? Уже кошелечка может не хватить. Уже частями будем класть кошелечек. Куда ты их потратишь? Взнос за кредит или ипотеку? На зубы? Нет, наверное, мало на зубы, да? Вот так. Особенно, если много зубов надо починить. Да ты сам, я думаю, догадаешься, куда все это есть, правда? Я думаю, что с 50 тысячами ты справишься, я думаю. Недельки хватит точно. А вот представляешь, если ты выиграешь 100 тысяч. Я не знаю, сколько ты сейчас зарабатываешь, я не знаю, где ты работаешь. Ну, наверное, откуда-то доходы идут. Сколько месяцев тебе надо работать? Ну, Где-то, чтобы ты 100 тысяч получил. Получил, получила. Это просто выигрыш. За что? За одного друга. Просто за одного друга. Чем больше друзей, тем больше шансов. Ну, давай примеру. Если ты пригласил не одного, а шесть друзей. Шесть друзей сделали заказы на 50 бонус баллов. Это примерно 2000 рублей, да? И а, получили каждый по туалетной воде. Ты получаешь шесть наборов люксовой продукции. Ну, это ориентировочно 20 тысяч рублей. И шесть раз участвуешь в розыгрыше. Обалдеть? Но не это еще не все. Если твои друзья сделают заказ не на 50 бонус баллов, не на 2000 рублей, а твои друзья сделают заказ на 4000 рублей, то есть на 100 бонус баллов, они получат в подарок 2 туалетные воды общей стоимостью 3 тысячи. То есть сделав заказ на 4000, они получат продукции на половиной. Ты представляешь, как им выгодно сделать заказ на 100 баллов? Ты им расскажешь их выгоду, а мы поможем. И внимание, если человек сделал не 50, а 100 бонус-баллов, он получил 2 воды, а ты получил 2 билетика на розыгрыш. Кстати, про него тоже не забыли. Он получает тоже Билетик на розыгрыш, ну, у новичков свои розыгрыши, у нас с тобой будут свои розыгрыши. У новичков 15 человек в неделю будет выигрывать, и у нас с тобой, у тех, кто приглашает, 25 человек в неделю будет выигрывать. Выгоды неоспоримые и для людей, которых ты сюда пригласишь, и для тебя. А давай мы с тобой посчитаем. А если ты одного человека в день будешь приглашать, регистрировать, он будет делать заказ на 50 бонус-баллов. 48 человек. Время акции 6 недель. 48 человек. Ты только продукции люксовой получишь на 144 тысячи. Что ты с ней сделаешь? А, продашь, подаришь, себе оставишь. Нелегкая задачка справиться с продукцией на 144 тысячи. Знаешь, у нас есть способы рекрутирования. Конкурсы называются, в которые эта продукция очень хорошо войдет. Ты еще сможешь строить бизнес с помощью этой продукции как мы тебя научим, всему научим, как написать знакомым, что им сказать, какое видео дать, какое аудио дать. Не проблема. Сейчас главное улови идею. Например, 48 человек да, да по 50 баллов. Каждый из них по туалетной воде. Ты по гарантированному подарку, комплексному подарку, это на 144 тысячи у тебя получается продукция. И ты 48 раз участвуешь в розыгрыше. 10, 50, 100 тысяч рублей резиночки сейчас я сниму 48 шансов у тебя будет на получить вот это а если они сделают по 100 бонус баллов они получат по 2 туалетных воды ты продукции по-прежнему на 144 тысячи но шанс выиграть вот это у тебя будет 96 раз чем больше а ты же можешь не по одному день правда ты же, может, больше 48. Есть такой анекдот. Господи, помоги мне выиграть миллион. Господи, ну, пожалуйста, ну, помоги выиграть миллион. Итак, так пять лет. Господи, говорит, дорогой мой, вот хоть бы лотерейный билетик купил. Смотри, твои приглашенные люди получают подарки, принимают участие в розыгрышах. А ты за это тоже получаешь подарки и принимаешь участие в розыгрышах. А знаешь, что в итоге? В итоге у тебя возник групповой товарооборот. Ты знаешь, 48 человек по 100 баллов. Это 4 800 бонус баллов у тебя по структуре. А учитывая, что один из стволов команды тебе помогает строить, скорее всего, ты директор. Ты 48 человеком помог выиграть деньги, получить гарантированные призы. Сам за это получил призы на 144 тысячи и выиграл 96 раз шанс выиграть. Наверняка что-то выстрелит. Выиграл деньги, и у тебя еще групповой оборот, оборот директорский. И ты еще за групповой товарооборот. Только теперь уже не один раз, а постоянно. На постоянной основе начинаешь получать. Групповой товарооборот директорский, это примерно твой доход, это где-то 25-30 тысяч рублей. Ну, это вот так, наверное. Вот так в месяц. Ты еще слушаешь меня? Ты еще не пишешь своим знакомым? Правильно. Правильно. Сейчас тебе нужно обратиться к своему менеджеру. Менеджер даст материалы. Я отсняла ролики аудиоролики, тексты, с которыми лучше всего обратиться к твоим знакомым, чтобы эффективно донести информацию. Потому что наверняка у тебя есть вопрос, «Господи, как я это все буду объяснять?» Все готово для твоего успеха. Это просто нужно взять и передать твоим знакомым. И все. Пассивные доходы, растущий бизнес, подарки – все Будет твое. А если ты еще и выиграешь, то денег будет больше. От всей души тебе желаю сейчас прямо написать своему менеджеру. Настоятельно рекомендую тебя бриллиантовый директор Лотникова Екатерина, являясь твоим вышестоящим бриллиантовым директором, настоятельно рекомендует срочно начать выигрывать и зарабатывать деньги. Поэтому пиши своему менеджеру. Он тебе все расскажет. Нет, пиши мне напрямую. Пиши мой ватсап и моя айска на номере 901 7469 145 Я тебе скажу, кто у тебя ближайший директор. Если твой менеджер не идет с тобой на контакт, твой директор с удовольствием тебя всему научит. Все. Пока все. Срочно действуем.